Привет, меня зовут Самсов Алексей, в сети известны как Саммистар. Я покажу вам, как я сделал работу для этой коллекции Анадфатолия. Я работаю в программах Photoshop, Illustrator, Lightroom. Техника, на которой я работаю, это компания Vacuum, Apple, и хочу попробовать синтик uh, Проекты клиенты бывают разные, иногда мы договариваемся и сходимся в мыслях. Ленты принимают мои идеи и поэтому я чувствую себя более свободным, несмотря на то, что я работаю по брифу. Работать с Ten Collection было круто, потому что был совершенно свободен в своих идеях. Мне предложили участвовать в проекте, когда я уезжал на Бали. Основной идеей было нарисовать остров, на который я отправлялся путешествовать. В иллюстрации хотел передать атмосферу красивой природы, старых зданий, множество растений, животных, великолепных водопадов и, конечно же, красивого океана. Первым нарисовал я наброски. Потом начал прорисовывать небо и горы. Небо рисовал рисовать просто. Синий градиент переходит в белые оттенки. Облака рисовал с помощью кистей. Солнце делал с помощью эффекта слоя скрин. Фотография Солнца должна быть на черном фоне. Море начинал рисовать из различных фотографий. Блики Самое сложное, поскольку надо не забывать, откуда светит Солнце. Свет, прибывающий в глубину моря, рисовал с помощью градиентов и прозрачности слоев. Фото рыб находил на фотобанке Фатолия, а также использовал фотографии из своей коллекции. Основной тон делал эффектами и цветокоррекции, при смешании цветов. Осов состоит из больш э, большого количества фотографий, больше всего времени потратил на обтравку фотографий Это здания, камни, деревья и водопады, и конечно, поиск фотографий, подходящий под Ракус. Основная фотография была скала, я ее перевернул на 180 градусов, потом Начал создавать город из зданий растений, которые ранее обтравил, обтравил и подготовил для картинки. Тени рисовал с помощью обычной кисти черного цвета и делал прозрачность слоев. Мягкой кистьом э, ластиком затирал ненужные элементы. Тон всего города делал с помощью цветовой коррек корректировки, с помощью маски для слоя. Волны острова собирал из фотографий фотобанков от Толи и стирал ненужные элементы мягкой, мягким ластиком и подбирал подходящий цвет для всего моря. Брызги капли рисовал отдельно и с нуля, а рисовал кистями. Живота подбирал для картинки, когда уже жил на острове Бали, что верю вокруг пытался отобразить в своей работе. На финальном этапе работаю над цветовой гаммой и всей иллюстратой, чтобы все сочеталось. Спасибо, что посмотрели мое видео, надеюсь, вам понравилось. Вы сможете скачать в PSD моя работа на сайте Tank Collection.